Ну чё ж, здорово всем, с вами снова юзерхей, который логин. Не логвинов, запомните. И мы сейчас полезем, собственно, к грибам. Я, наверное, позаимствую отсюда. Спасибо. Полезли? Ага ночь значится. Ладно, пока начну строить. А. Ладно, я думаю, нужно пойти лечь спать, чтобы монстры не успели заспавниться. Good morning gamers, это новый день в Майнкрафте. Сейчас добуду этот арбуз и пойдем, собственно, строиться дальше. Так-так-так... Как страдал фигней, так и продолжаю. А я смотрю, там руды есть. А это неплохо. Нам бы это все приватизировать как-то. Ага. Наверное, сделаю вот так, так, так, вот так, нормально. Вот Очень сильно я боюсь падать. Можно же так сделать. Все намного проще, чем кажется. Главное не свалиться с алмазным сетом, потому что сохранение инвентаря не предусмотрено. А если нарушится целостность сигнального отверстия, это все, это конец. Что ж, полезли? Не знаю, что я сейчас пытался сделать, но неважно. Здрасте, здрасте. Не одолжить немного мицели. Ну, эти грибы, я так понимаю, можно выращивать. Собственно, оно и понятно. А что у вас тут по рудам? не не лучше вот здесь нечто копать. Жаль только, что если мицель ломается, то все, это конец для него. Нормально. Изумруд. Ну, здрасте, здрасте. Таки неплохо, хочу сказать. Таки очень даже неплохо. Но здесь у нас, я думаю, будет ферма. Собственные цели. М. Здрасте. У меня для тебя кое-что есть. Ага. Именно так. Что у меня для тебя есть? Я хочу попросить тебя убрать своих овец отсюда. Они меня достали. Ладно, пойдем. Грибочек у меня есть. Можно закинуться. Если что. Не употребляйте наркотики, дети. Мое. Нормально так. Прям таки шикарно нам преподнесли. Думаю, можно здесь еще подбывать камни. Поставить факел. Я считаю, неплохо получилось. Сейчас мы еще посмотрим, что этот зеленый додик нам Предлагает купить у него. Что можно будет на адский остров спуститься. Хотя не очень-то и нужно. Здрасте, что продаешь? Что-то фигню какую-то продает. Пошел в жопу. Так, я думаю, изумрутики нужно положить. И, собственно, я думаю, даже можно этом закончить. Хотя, какой закончите, лё? Вы чё? С дуба рухнули. Нам нужно еще свиней как-то прикормить. Только как, у меня нет ни морковки, ничего. Ладно. Об этом, я думаю, мы подумаем. Но потом. А пока что с вами был Зерхей, Ну, как всегда. Ставьте. Неужели? Ставьте. Стариков, если поддерживаете. Но если вы сильнее цирка, то ставьте льва. Всем удачи. Пока, братва.